Следующее, дорогие мои, четвертьфинальное противостояние, где определится полуфиналист матча, который завтра сыграет первый матч, собственно говоря, на открытии завтрашнего второго игрового дня против команды Кучерявые монстры. Пиздоплеты против чекалдырики, но. Ну... Ну, пиздоплеты и чекалдырики. Одним словом, мне здесь добавить больше нечего. Победит сильнейший. Кстати, пиздоплеты снова играют карту Тускан. В предыдущий раз они тоже ее играли. Здесь составы, собственно, без изменений. Это Помидорчик и Омай oh Гад. И Смайл Нау с пиздосей. Собственно, все те же самые лица. Ножи. Ножи. И, собственно, после Найф Раунда будет определено. Кому же достанется пиксайд, так скажем. И кто за какую сторону начнет. Здесь нерешительно вступают в поножовщину. Но, о май гад, тем не менее, зарубает просто всех. Всех, кого встречает. И, дамы и господа, я вот здесь обращаю внимание, что YouTube опять занимается фигней. Трансляция будет записана нормально. То есть запись сохранится без каких-либо лагов. И если вдруг... Что-то сейчас у вас там будет происходить. Вы не обижайтесь. Во всем виновен YouTube. У меня все норм. Итак. Поменялись сторонами. В результате в обороне начали помидорчик. И о май гад. Ну а смайл нау и пиздося будут будут атаковать. И здесь помидорчик, кстати, в упоре готовится принимать. О май гад. Подсаженный в сайде. Смайл now Слишком, слишком далеко. Вернее, простите, слишком близко стоял а, помидорчик. Надо было все-таки чуть-чуть поглубже зайти. Тогда не так сразу бы а, смог... Сделать минус игрок атаки И там у игрока обороны были бы шансы Посопротивляться еще хоть какие-то Но получилось вот так, как получилось И получилось достаточно обидно Для чекалдыриков В общем-то, ну, счет 1-0 Теперь, к несчастью, нет денег И зачем смайл нау сейчас идет на шифте? Зачем? Зачем он сейчас идет на шифте? Ну, этот топот Кто должен был услышать? Пиздойся! Отличный хэдшот, минус О май гад Ну, помидорка э, с э, Диглом Находится <Feuer> сейчас в сайде и просто ждет Слышит приближающихся соперников Изи Изи <-wank> по помидорка Красавец. Красивые два минуса. Отлично разыгранная ситуация. Ну и как, в общем-то, следствие, на мой взгляд, абсолютно заслуженный 1-1. Тут мне как бы даже и добавить, собственно говоря, то и нечего. Просто, просто бесподобно разыгранная ситуация. Не забайтился сразу, а вот так красиво отыграл. Рустам, приветствую. Так, ну что, теперь игроки обороны при девайсах. Э, я думаю, вообще никаких вопросов дальше э, не, э, не должно возникать. Два дигла у атаки, скорее всего, не должны какую-то хотя бы приблизительно равную конкуренцию составлять. Поэтому тут, я думаю, за счет позиционного перевеса и наличия девайсов атака проиграет все-таки. Ну, то есть обороновый. выиграет. Ну, поджим со спины от помидорчика. И помидорчик в очередном раунде закрывает двойку соперников. Счет 2-1. Чикалдырики ведут. Ведут, господи, чикалдырики. Дамы и господа, э, хочу заметить и попросить не кидаться, как говорится, в меня тухлыми помидорами, потому что все-таки это на сегодня уже какая. Десятая карта, которую я комментирую, я уже, честно, конечно, физически немножко подустал, поэтому если вдруг качество трансляции в плане моего комментирования, как, как комментатора, да, вдруг начнет падать, я буду, может быть, не такой веселый или начинать запинаться или часто молчать, не обессудьте, это сложно, это сложно. Ну что, помидорка. Один против двоих. Дигл у Смайл Нау и автомат Калашникова у Пиздоси. Не попали в помидорку. Помидор рад. Очень рад, что в него сразу не попали. Но, тем не менее, Пиздоси все-таки добивает соперника, потому что там в уже начали патроны заканчиваться. Пришлось доставать Дигл и, как следствие, уже на Дигле проигрывать. 2-2. Неприятная новость для чекалдыриков, потому что там, вероятнее всего, тоже может быть сейчас какая-то... Ой, АВП. Зачем? Ну зачем АВП? Ну, я понимаю, что люди любят покупать снайперскую винтовку. Людям нравится, что один выстрел, один труп. И вообще, в принципе, снайперская винтовка всегда цепляет большее количество зрителей и игроков. То есть всем нравится АВП. Хорошо. Но не в два на 2. Ну, ну не... Ну, не работает АВП там 2 на 2. Пиздоси. Минус помидорчик. Вот те, елки палки АВП и отстрелялось. 15 хп осталось у игрока атаки. Тут только если майгад вытащит, как бы, ну, это будет совсем уже другой То есть, э, КПД снайперской винтовки-то отсутствует, получается. Кроме как просто выстрелить, снайперская винтовка ничего вменяемого сделать больше не сумела. Ну, попал в ногу, пиздоси, очевидно, раз 15 хп-то осталось. Но не убил. А попадание и убийство это... Вещи. И вот здесь не попал Опять же, не попал О май гад, которому нужно было попасть Даже в ногу хотя бы один раз Выстрел был сделан Но, к сожалению, мимо 3-2 Вырываются вперед пиздоплеты. Блин, Мне самому перед собой Неловко называть их команду так Но что уж поделать, если Сами так назвались не, не я же им название, с другой стороны, придумал, ведь правильно? Я думаю, что правильно. Ну что, помидорчик подсаживает своего товарища на ящик и сам отправляется чекать коты. В это же время игроки атаки выходят на middle. Тут, так скажем, не совсем угадывают. Но, кстати, блин, ошибка на ошибку, да? Снайперская винтовка, видимо, пиздоси ее забрала и передала с Майл Now. Теперь в атаке еще есть снайперская винтовка, но. Когда вас двое, вам надо выходить куда-то, быть максимально мобильными. Ты берешь АВП, чтобы быть максимально немобильным. Ну да, и еще стреляешь погромче, чтобы соперники понимали, что там АВП есть. Ну, блин, такое себе на самом деле действие сейчас совершают э, пиздоплеты. Я думаю, чекал... Калдырики. должны такое выигрывать. Однако помидор выхватил в голову. Пиздося тут же получила за это маслинку. Смертельную, причем маслинку. Ну и вот вам ситуация, в которой АВП один против двоих. Вот почему нельзя в атаке брать АВП, играя 2 на 2. Ну, собственно, вы сами все видели. 3-3. Блин, медленная игра прям Медленная и вот эта игра Справедливости ради достаточно Скучноватая Ничего такого прям сверхъестественного Не происходит, никакого экшена Все как-то на шифтах, блин, атака на шифтах С респауна выходит Вот сейчас буду шифтить, смотри Нет, не шифтят, ну молодцы Молодцы, что не, не шифтят Но вот тут уже окей, тут уже нужно шифтить Потому что поджим на мид никто не отменял и, как следствие, сбор информации по миду тоже никто не мог отменить Смайл нау Видит, как погибает его напарница по команде Пытается ответить за ее гибель Но немножко не удается Да еще и здесь помидорчик как нельзя, кстати, оказывается на котах. И теперь у нас уже перевес по раундам уходит в сторону чекалдыриков. Ну, прям, ну, совсем не что Прям спать хочется, ребят. Ну, чуть-чуть поактивнее-то хоть как-то передвигайтесь по карте. Ну, прям это же... Ну, умереть можно от скуки. Ну, вот в предыдущем матче сколько экшена было? Там все бегали, все куда-то что-то стреляли. Какая-то движуха была. А здесь прям этого Нет. Это две девочки, Маша и Вероника. Ника любит играть с АВП. А, то есть Смайл SmileNow это тоже девушка? А то мне просто никто не говорил. Дорогие друзья, если у кого-то зависает, я уже говорил, идите на Twitch. Там вы особо, конечно, ни с кем не пообщаетесь. Это скорее так запасная трансляция на случай, если вдруг на YouTube упадет. Но на всякий случай ссылочку откройте и в случае чего туда перебегайте. 5-3. Чекалдырики забрали раунд. Так, ну окей, хорошо. То есть, пиздоплеты это у нас, оказывается, еще и две мадамы. Пока за сколько собрал? А, я готовый покупал от HyperPC за... По-моему, если я не ошибаюсь. 300... То ли 302, то ли 304. Как-то так, по-моему, вышло. А, нет, пардон, Ника уже играла. Ага, ошибочки подъехали. Ошибочки, да? О май гад, минус смайл нау, пиздоси Сверх аккуратно пытается, пиздоси точно не... Ну это я знаю, да, она, у нее не это мне известно А второй ее тиммейт должен был быть холодный, по-моему, как-то так называется Ну... Ник у него, по-моему, был как-то так. Но, как я вижу, Смайл Нау играет. И мне не сказали, что были какие-то замены. Видимо, это все-таки тот самый холодный. <как> Нормальный респект. Спасибо большое, Амир. Спасибо. Ну, я отчасти э, сбору своего компьютера нового, вернее, э, все-таки благодарен и обязан зрителям которые естественно помогали частично на него собирать частично естественно супруги моей которая мне тоже частично помогла так что не было бы вас у меня не было бы и ПК у меня такого ну в общем то у меня просто так не было бы у меня youtube канала где я транслирую матчу мне и не нужен был бы такой мощный ПК. но так рендер запись запись причем Стрим на две площадки, то есть нужен мощный процессор, мощная видеокарта. Поэтому пришлось на это раскошелиться, но зато плюсом идет то, что долго теперь не придется обновлять железо. Потому что, по сути, его хватит на достаточно длительный промежуток времени. Итак, дамы и господа, 7-3. Закрепляются в своем перевесе чхалдырики. Мне здесь снова появляется снайперская винтовка у Омайгада. Oh Сделав один минус, с нее он погибает. Потому что пиздосия находилась рядом со смайл нау и смогла ответить. Ну, теперь у нас вот начинается вот все разбудите меня называется э, в следующем раунде. Помидорчик прячется в, в точке, где угодно, за любыми ящиками. Вот сейчас здесь в нычке. Сейчас он передумает, и уйдет в другую точку. А пиздосия почему-то думает, что сейчас ее должны проаркадить. А я бы хотел просто спросить, а логика в чем? Зачем игроку обороны сейчас идти на аркаду? Вот, ну просто зачем? Вот ради чего э, пиздоси предполагает, что оппонент будет ее искать? Цени жену, брат. Не у всех она такая. Ну нет, в этом плане я согласен. Моя жена лучше всех. Я Н не видел более любящие, порядочные и хорошие женщины. Она, конечно, тоже со своими, как говорится, капризульками, но в плане того, что с женой мне повезло, тут я, безусловно, просто, даже, да, даже спорить ни, ни с кем не буду. Повезло, прям просто ультра повезло. Обычно по жизни я не везучий человек, но хоть в чем-то я всегда говорю, что мне же должно повезти. Вот мне повезло хотя бы с женой, с хорошей. Итак, дамы и господа, 7-4 внезапно, нежданно-негаданно. Но команда Пиздоплеты выиграли этот раунд. Ну, в результате того, что позиция на зелени не принесла никакого импакта помидорчику. Его все-таки нашла пиздося. Сейчас, кстати, пиздося также убила помидорчика, но погибла от смайл нау. А вот, о, oh гад остался еще. Он, как бы, может, повлиять на исход этого раунда. Ну, в любом случае, он на него повлияет, да. Будем реалистами. Он так или иначе либо умрет, и таким образом команда его проиграет, либо выиграет, и таким образом его команда выиграет. Ну что, пиздосер. Открывается на мидл. 40 секунд до конца раунда. О май гад. Находится на катах, ушел туда немножко поглубже. Но соперница-то заходит с бомбой. То есть, ну это я к тому, что... Она спокойно абсолютно могла зайти в точку и поставить бомбу. Но что-то как-то не успелось. Не успела немножко дойти. Что ж, победа в первой половине достается Чикалдыриком. Как минимум они ее выиграли. А вот с каким перевесом в один матчпоинт или там, я не знаю сколько, в семь, это будет ясно уже ближе к концу этой самой первой половины. Но сейчас прекрасно должны были слышать опыт игроков атаки на катах. Ну, здесь подсадка, ну, я не думаю, конечно, что такое можно проиграть. Но вообще можно. Давайте будем, опять-таки, реалистами. Проиграть можно вообще, в принципе, что угодно. Но вот с Буста зря спрыгнул сейчас помидорчик, конечно. Пиздося за это его очень сильно наказывает. И, о май гад, забирает смайл нау. Ну, 13 хп остается, а у пиздоси 100. Ну, тут я ставлю на пиздосю все деньги, что есть. Еще и флешка за спину <Слышать> Ну да, пиздоси выигрывает, все Моя ставка зашла, кто мне теперь Кто мне удвоит все мои деньги 9-4 Ой, простите, господи, 8-5, конечно же Дорогие друзья, 8-5 До конца первой половины остается Два раунда Совсем чуть-чуть И может быть хотя бы чекалдырики будут чуть-чуть активнее в атаке играть Ну потому что действительно прям от пиздоси со смайлом мне прям спать хочется <laughs> Прям очень спать хочу сразу мне прям, прям просто гасит от того, насколько же они медленно двигаются Вот нет совсем мобильности в атаке И это, на мой взгляд, проблема атакующей стороны, когда они двигаются слишком медленно Пиздося минусом Майгат. Oh помидорка разменивает. Есть информация. Кстати, заметьте, пиздося постоянно остается последнее. И постоянно вынуждена дотаскивать за смайлом раунды. Потому что он или она, мы так с чатом и не определились, не помогает никак вообще выигрывать. Пиздося почти в соло работает. Ну, кстати, статистика-то, в общем-то, говорит сама за себя. У пиздоси 13 на 8 и 2 на 13 у смайла Тут, собственно, каждый взятый раунд Это, по сути, кроме одного Это заслуга пиздоси То есть, вот, представьте, из 6 выигранных раундов Заслуга только в одном смайла Ну, по факту Ну, максимум в двух он помог, хорошо, окей Пиздоси это Маша-софтерша? Ну да, так и есть, да Ну, то есть, я не знаю, Маша это или не Маша Но софтерша это я знаю, да Из минус помидорчик. О, oh God! Хороший хэдшот с дигла. Подобрал автомат Калашникова. И вот здесь, кстати, вот заметьте, да? Психологически важный очень момент. Соперник думал, что оппонент с диглом. Поэтому пошел его пушить, понимая, что там патроны закончились. Но соперник-то калаш подобрал. А если бы игрок атаки знал. Что, о май гад, подобрал автомат Калашникова Он сто процентов не пошел бы его пушить Потому что это верная смерть, очевидно Ну что, итоговый счет первой половины 9-6 Луз минимум у пиздоплетов Ну и тут вопрос, опять же, в реализации их Оборонительной стратегии Вопрос, будет ли она, конечно, у них Потому что мы уже смотрели с вами Верба С Изи Бриз Если я не ошибаюсь, играли против пиздоплетов и у них оборонительной стратегии не было от слова вообще. Они просто бегали по карте. И из-за этого, естественно, пиздоплеты получили легкую победу. Ну вот. Ну вот, пиздоси забирает помидорчика. Тут, конечно, юспик бы. Да, о, oh майгад, кстати, вооружается юспом. 6 хп у пиздоси, 35 у смайла. Минус пиздосим, ну и смайл в сайте. Тут вопрос чуечки, да? Поймет ли, о, май гад, куда мог потенциально спрятаться его соперник? Тут даже понимать, оказывается, не надо, да. Соперник сам решил выйти. Что ж, 10-6. Пиздоплеты без денег теперь. Ну, в общем, опять же, начинается самая стандартная развилка. Развилка, простите, развязка истории. Все происходит так, как происходит. Денег нет, но вы держитесь. А чекалдырики, в свою очередь, будут пока а, запас раундов себе набирать. Смайл нау, что-то немножко подтупил в респауне. Пиздося прячется в дымы. Что, как оказывается, кстати, и не нужно. Смайл нау. Вот тебе и здравствуйте. Минус от о oh Омайгада. По пиздоське нет инфы. Ну, пиздочку зачехали, все. Пиздоськи, пиздоськи теперь, очевидно, да? Минус от Помидорчика. И это 1.6. Ну вот. Какой-то более-менее раунд на движухе. Тут хотя бы есть о чем сказать, да. Есть, что хотя бы был выход на мидл. Правда, без гранат, без раскида, без всего. Но он хотя бы был. Не на шифтах хотя бы. То есть атака куда более интересная потенциально может получиться у чекалдриков, нежели у пиздоплетов. Вопрос, насколько она рабочая получится То есть тут главное же не интересно атаковать, а главное выигрывать раунды О май гад Минус смайл нау ну, и снова последняя остается уже горячо полюбившаяся нам пиздосер. Ее убивает помидорчик. Говорит: не надо прятаться в том месте, где всю первую половину прятался я. 12-6. Все, девайсы. У команды пиздоплетов появляются девайсы. ФАМАСы, МКи, На что хватит? Главное только АВП не брать. А то прям камбэк тогда пропустят. Он мимо них пройдет. Хотя, как вы видите. Не совсем девайсы. Дигл и Фомас. Ну что, флеш на мидл. Тут пиздоси сейчас просто дабл кил делает. Чекайте. Скринти просто дабл кил от пиздоси. А, нет, второй не пошел. А, второй на котах. Ну, один минус от пиздоси, окей. Сначала подумал, показалось, а тут реально пиздоплеты и пиздоси. Да, Андрюк, действительно, это так. О, май Минус Смайл нау, один на один с пиздоси. Ну, у пиздоси здесь, конечно, опять-таки доминация за счет Фамаса. И да, и пиздоси все-таки выигрывает, дорогие друзья. И раунд заканчивается победой пиздоплетов. Я вынужден ругаться во время комментирования матча. Но это же нельзя назвать руганью, правильно? Ругань это бы, если я просто сидел и матом ругался. А я же название команды говорю и никнейм игрока. Ну я же не виноват, что что себе ник поставил поставила пиздосе. Ну и пиздоплетами не я их, как я уже ранее говорил, тоже называл. О май гад, вообще не останавливаясь, вырубает Smile Now. Пиздосе последняя. Я уже за сегодняшний раз 30 тысяч раз сказал, что пиздосе последнее. 74 хп есть у пиздосе. И помидорчик, сотый. Поскрипела дверкой. И это было, по-моему, лишнее. 13-7. Немножко эта дверка, так скажем, сбайтила на себя ненужное внимание. Ну, в любом случае, победителя этого матча ждет не самый простой полуфинал, потому что... Я не знаю, кто будет играть в полуфинале завтра. Ну, то есть, незабудка и кто с ней. Скорее всего, естественно, Сережа Дестра. Зачем? Ну, ну зачем нужно было кидать эту хаешку? Ну, отойди, перезарядись. Че тебе эта хаешка ты, господи? Ай, ладно. 13-8. Это болезнь, вот наша психологическая болезнь. Обычных людей, игроков Counter-Strike Вот я долго очень от этой истории вылечиться не мог Но все-таки потом нашел возможность И перестал этим заниматься То есть это желание кинуть ХАЕшку Даже если ты умрешь при этом Но главное ее кинуть Я же не зря ее купил И с флешками и с дымами такая же история Заметьте, как часто люди с гранатами в руках погибают Потому что обязательно надо что-то кинуть Вот, ну, обязательно О май гад! 1 на 1 с пиздосей Дуэль постоянная Я сейчас, кстати, раунд закончится Опять прошу обратить ваше внимание На статистику пиздоси 21 нахрен На 14 И 3 на 20 у тиммейта Кто-то еще хочет сказать, что девушки плохо играют в Counter-Strike Я скажу вам, сыграйте против пиздоси тогда Она вас Вас, <coughs> простите, отпиздосит и больше у вас таких мыслей не появится Девушка одна Тащит свою команду Такая она боевая Помидорчик минус смайл нау снова Вновь многострадальная Как там у нас писал Ланевский? Маша Маша софтерша многострадальная Опять оставалась одна и вновь Вытащила дамы и господа 13-10 Ну я считаю вот так по справедливости, как мне кажется, уже неважно, кто насколько хорошо и продуктивно будет играть, я бы отдал вот прямо сейчас победу коллективу Пиздоплеты. А конкретнее я бы отдал победу пиздоси, потому что она одна играет просто в помрачительный Counter-Strike, который не могут контрить, контрить простите, взрослые дядьки с другой стороны стоящие. Ну вот типа такая история, да? При уважении, абсолютно, конечно, полном уважении к каждому игроку на данном турнире, но пиздося, прям просто звездочка. Две хаешки на мидл прилетели, а прометчиво абсолютно, конечно же, они туда прилетели, потому что, ну, глупо было надеяться на то, что игроки обороны там продолжат стоять, вернее, игрок обороны... О май гад, минус пиздоса. Ну, а если пиздоса умерла, как вы понимаете, да, Смайл на утащить как бы не планирует. Ну, ну, не с его статистикой сегодня, так скажем, тащить. 14.10. Пытаются зацепиться за каждый возможный шанс. Чекалдрики, Чикалдри... господи, чекалдерики. Но это... Понимаете, насколько это сложно сделать? Пицца, я имею в виду, за шанс Который у тебя может появиться Потому что он может появиться на долю секунды Ты даже понять этого не успеешь То есть в любой момент может произойти Какой-то поджим Неудачный Нет, смайл нау, вы посмотрите Сделал четвертый минус в этой встрече И погиб от рук помидора Но тут один в один Хотелось бы мне, конечно, сказать, что логичнее всего смотрелось бы здесь стяжка на точку Б от помидорчика, но Б здесь не играется, поэтому хочешь не хочешь, а пойти и умереть от рук пиздоси придется. 14-11, дамы и господа, пока что нет возможности э, трезво оценить шансы на победу одного коллектива и другого, потому что там пиздоси очень сильно потеет. А там чекалдырики оба, в общем-то, потеют Но, видимо, не настолько сильно, как потеет пиздоси. Самое главное, опять-таки, как и на предыдущей карте Я вам скажу, главное, что чекалдырики не забрали 15-й раунд Пока они его не забрали У пиздоплетов есть достаточно много шансов на э, победу Но, конечно, надо еще попробовать выиграть, да Даже невзирая на то, что... Здравствуйте. Пиздося подставляется. И вот тем самым, что подставляется, к несчастью, делает... Делает плохо. Потому что ее тиммейты не вывозит. Не вывозит дуэли. 15-11. И это, дорогие мои друзья, матчпоинт. Один. Всего один раунд отделяет Чекалдыриков от выхода в полуфинал. От выхода в полуфинал. И от борьбы там с кучерявыми монстрами. Но об этом завтра. Сейчас... Важно лишь то, что будет происходить здесь на тускане Каждая ошибка будет стоить вылета А проигравшая команда вылетит уже 10 по счету с этого турнира А за сегодняшний день вообще их отсеется аж целых 12 Ну что, выход на мидл, пиздося Отворачивается от вражеских флешек Занимает весьма-весьма и -весьма банальную, к сожалению, позицию И попадает в неудачный тайминг ГГ, дорогие друзья, ГГ, к сожалению, недостаточно одной пиздоси для того, чтобы это выиграть. Увы, ях. 16 16.11, прощаемся с пиздоплетами, говорим им до скорых встреч, друзья. А с чекалдыриками тоже прощаемся, но с ними мы увидимся уже завтра.